Каким должен быть хороший ноутбук? Максимально надежным. Мощным и мобильным. Удобным в использовании и эстетичным. Всем этим характеристикам соответствуют ноутбуки Asus. Выбирайте лучшее на лучших условиях. 05.RU